Всем здорово! начинается новая часть юзер арбуза, не помню какая она по счету, да и похеру. В позапрошлом ролике я обещал вам ее выложить после разгрузочного монтажа, который вы просто охереть как круто оценили, спасибо. Вы набрали практически за неделю больше 6000 лайков на один видос с таким количеством просмотров, это реально кайфово, так что еще раз вам большое спасибо, думаю на этот ролик соберется лайков не меньше. Снимал на Classic Life, IP в описании, группа в описании, Играем вместе со мной, а пока что смотрим ролик, ставим лайки, подписываемся на канал и пишем комментарии. Мы с вами начинаем. Так, окей. Я зашел только на сервак, у меня здесь сейчас присутствует VIP+, который я заменю на премиум. Вот. Первое, что мне нужно будет сделать, чтобы профессию открыть нужно, буду выращивать траву и быстренько Количество продавать. Человекском... Вот там менты какие-то, я буду идти подальше куда-нибудь от них, хотя, знаете, До секрет э, вот теперь... Гровера, да и любого нелегального бизнеса, делать все прям на виду. Меньше внимания привлекается. Это только в фильмах, как бы это все пиздешь. вас сюда как бы рассекретят и зарейдят в 10 ментов одного. Им похрену. Им главное, чтобы просто зарейдить, сломать что-нибудь, что у вас есть, и все дай, дай выйти. Мне 13 рано сломался, я прокурил его. А вы это близнецы, да? Да. и дебилы, конечно, господи боже. Два урода. Вас в одном магазине одевают? Нет. Не, ну подумаешь, зато не нужно будет на вырост одежду брать, донашивать не придется И особо не путаетесь, да, в гардеробе, один гардероб на двоих, да? Не-не-не, мне исправлять не надо, мне и такое устраивает Короче, я буду делать все прям на виду, вот правда Вот прям правда-правда-правда, сюда максимум Зачем? Нет, открою нет, как бы отстаньте. Да, мы ордер, мы вас. да ты за щеку возьмешь, а не ордер ты отстань от меня. Зачем я тебе должен открывать? Это это это это, это отказ от открытия. Ну так часа нету, что да, я да. должен соглашаться? А ну, у него. На ваше оружие? Я только в город приехал, я не успел ничего купить. Вы меня домой погнали вообще-то. Запрашивайте, ваш, ваш голос невозможно не запомнить. Да, таких полицейских тоже невозможно забыть. Знаете, пацаны, которые просто к тебе заходят в квартиру, вбивают без каких-то там вопросов. Ну да ладно, вот такие, знаете, издержки РП. Всегда кто-то что то хочет от тебя там, что то хочет на тебя ордер какой-нибудь выбить, кто-то что то хочет тебе продать. В этом весь Дарк РП, пацаны, я считаю. Я отсюда, я тебе говорю. Okay. Я... Я в дверь выстрелю, если ты не отойдешь. Да у меня теперь лицензии есть, так что я тебе вообще харю снесу сейчас. Короче, минут пять от силы я занимался вот этим производством травы, продавал ее там, фармил бабки потихоньку и просто проводил время без всяких проблем. Но потом я заметил, что на соседней крыше человек, который ко мне ломился в квартиру ранее, начинает подавать, видимо, на меня жалобу. В общем, смотрите дальше, что за, блядь, клоунада просто началась у меня вот в апартамент кажется я могу ее носить если не ошибаюсь о меня кажется сейчас на разборке заберут ребят Покажи да, а он говорит на меня жалоба пацаны не скажу ничего в микрофон да, да, счета, в чат. не скажу я, если честно, немножко не понимаю Как факт того, что на меня какой-то школьник обиженный пожаловался Обязует меня использовать в чат по команде модератора, администратора Да любого вообще представителя, не знаю, привилегированных там игроков Не скажу я ничего в ОС-чат, отъебись от меня Тебе не стрёмно с голосом? Ребенка доебываться да до меня. Ч он до меня доебался? Четыре менюшка все, еще три горшочка. И нормально, я себе спокойно. Небольшое введение, которое никак не относится к сути самого ролика, закончено. Просто надо было занять хронометраж где-то чем-то на 5, может быть, 6 минут. Вот, вот так вот я его занял модератором, который просит меня поговорить в в чате. Теперь переходим к основной части. Уходите отсюда, вы, вы нам мешаете. Не, не нахер. Я на улице. Пошел нахер. На Выйди из нашей хаты. А да, хат. не ваша. Вот а только что ваша стала. Такого, но... А, тем более... А, так ну, ты же не можешь иметь дом. Нет, Ребят, понижайте нет, его, нет, понижайте. Нет, он нет, он нет. не может дом иметь. На заметку всем тем, кто говорит, что в видосиках про админ какие-то там ситуации я допускаю ошибок, сам их не признаю. Хер вам в рот. Здесь я не по правильной причине челика понизил, это признаю. Но по сути понижение было вполне оправдано двумя текстами ранее, которые вы видели в левом углу. Все испарился, пацан. Я в, вот там, в подвале, видел одного вооруженного за человека. Я, не... я, я пойду, пойду посмотрю. Можете мне помочь? Мне кажется, это опасно что? сейчас будет Скоро... сюда выходить, поэтому я достану МП-7. А, а что, я стреляю, что ли, по полицейским? Ты сказал то, что тут вооруженный человек. Почему он не должен доставать оружие? Оружие. Я, я, я вам говорю, уберите оружие. Причина? Причина, я спустился в опасный люди участок, где люди почему? вооруженные. Я, я, я не должен вам говорить причину, уберите оружие. Нет, должен. Ты полицейский, ты должен объяснить причину, почему я должен его убирать. Объяснить причину, я объясню, если я буду вас арестовывать только. Убирать Какая оружие, причина сегодня? Причина ареста сначала у меня есть лице, это не Причину Убрана объясни, чтобы я убрал оружие. Оно на предохранителе, это первое. Второе, в тебя не целюсь, нихера. Убрал. Ты должен объяснить, ты за полицейского играешь. Ты должен объяснить причину. Полицейский. Оружие, Полицейский. Да. Слышишь? Ты меня слышишь, Убрал. нет? Ты меня слышишь, Убрал нет? Ты чё, дурак, что ли? Ты конченый, что ли? Ты отсталый? Окей. Долбоёб, из-за того, что я у Олд, но он теперь мне типа мстит. Окей, хорошо. Здорово. У меня там ЖБ было. У меня ЖБ, короче, было. Замолчи. У меня ЖБ было на него. Зафриктировано. Оскорбление. Видишь, оскорбление. Оскорбление в нон-РП. Вот, животное, животное заткнись. Смотри, стой, стой, Мику, идет, Мику, Мику, Мику. Он при тебе меня оскорбил, ты с этим ничего делать не будешь? Делать. Он при тебе меня оскорбил, ты... Я ты слышишь могу, меня? Он при а тебе оскорбляет жалоба. игроков. Сейчас моя жалоба, заткнись. Второе оскорбление. Вот смотри, он Давай уже при тебе второй раз покурки. неадекватно себя ведет, Нико. оскорбляет смотри. игроков. Ты что не с этим делать будешь? Я сначала Ну смотри, чтоб ты запомнил. Два оскорбления и, и уже первое, в какой-то степени неадекватное нарушение. поведение. А дальше слушай научить, этого а на расскажу, смотри, получается, первое его нарушение. Он меня Фридемот, но ты сам можешь он меня уволил за то, что полиция не может иметь дом. Я за спецстряту доскупила купил вон ту хату. Он меня за это уволил, хотя в правилах не написано, что полиции нельзя иметь дом. Второе, это ФРФП. Я, я им говорил, убери оружие, 10 раз говорил. Он всю причину спрашивал, потом я начал отчет, отчитал 3 секунды, его убил. Теперь он жалует то, что я его прикинул, хотя управки есть доказательства на то, что я ему приказывал брать оружие под землю они не послушались, мне пришлось угрохнуть А, смотри насчет того, что не может иметь дом а третье оскорбление да ты бись нахуй от меня, какое оскорбление нытих что ли что то такое бить, чего у нас я на тебя животное, я ты уже говоришь что это оскорбление, еще животное это оскорбление, животное это ты которое правил не знает, а не я, я правила отлично знаю, от вас двоих пошло, поехало ну да, также твое развитие пошло-поехало, в принципе. Какой адекватный челюк за госпрофессию будет, во-первых, так себя вести, во-вторых, приобретать за пушинку себе дом, когда у него приказ без камчаса не выходить из мэрии. Да, не твои проблемы, то, что ты правил не знаешь, когда берешь профессию. Если ты не знаешь, как играть за нее, то не бери профессию, либо вообще не покупай привилегию, которая дает тебе доступ к этой профессии. Уже уж будь добр, пожалуйста. Теперь и правила, пожалуйста. Пушинка Джордж, разрешено выходить из мэрии весомой причины. Запроси э, за профессию VIP специалист Пушинка. Весомыми причинами является вызов, рейд приказ мэра. С чего ты взял то, что ему мэра ничего не сказал. Твою мать, потому что вот это делается в бродкаст, либо в дверт. Это во-первых. Во-вторых, нету никакой причины. Он просто ходил Нет. по городу. Понимаешь, он просто ходит по городу. Он просто идет и раз видит квартиру, заходит туда. Это что, приказ мэра, что ли? Зайти в квартиру какую-то там и купить ее или что? Тем более мэра нету. Мэра нету. Потом, одну минуту покажешь демку и докажешь его виновности, А сейчас, типа, <смех> давайте разберемся с жалобой на него. У него уже четыре нарушения можно да, считать. Да, да, четыре нарушения. Нику мы с тобой в Дискорде сидим, <смех> размутимся. Фридемоут, Фрид короче, откатывается сразу, потому что какая... Вот какой нормальный игрок будет за пушинку ходить покупать себе дом? Это разве какая-то весомая Чё причина, бьет. чтобы выходить за пределы мэрии? Подумай сами, если ты... Ну, смотри, насчет, насчет весомой причины я не знаю, но вполне мент может иметь дом, как по мне. Есть, Окей, он, есть, но он, он объясни мне где? такую вещь. Какая-то весомая причина. Он может пойти купить дом за профессию мента. Окей, раз сервер позволяет это делать, но за профессию пушинки. Да это твои проблемы, ты в город без приказа пошел, без чрезвычайного положения. Ты взял, может быть, перед тем, как мэр уш, э, ушел с сервера, он ему сказал, типа, иди патрулируй город, пока меня не будет. Mm -hmm. Еще, вот все да, все да и он ров пошел ров, патрулировать да? город и пошел купил себе вон там дом. Очень умно, кстати говоря. Ты вот в суфлеры очень так, так, херово пошел. получается у тебя набиваться. Насчет фрикела. Он меня бахнул канализации без какой-либо причины. То есть я не угрожал никому ничем. Ты виновен, вот поэтому тебя тяли на разбор. Ну, пока это не признано еще. Так что рано утверждать. Ну ладно. Убери оружие, ты отказывался, я сделал причина это, убрать да оружие была озвучена. И тебя. Причина убрать оружие была озвучена или не была? Говорить тебе причину, обязан, я не обязан, обязан. говорить причину. Вдруг ты неадекватный не какой-то, вдруг ты не неадекватный. Обязан, обязан. Это, блядь, ты не ну блядь, пиздец. Ты как не обязан, я обязан если обязан? Я, приказал, приказ должен быть выполнен. А, я вижу здесь пушинка джоб, так как мэра не было, ты, в принципе, Всё. у тебя не было. Вот, хуево здесь, а А у тебя, как мне кажется, есть придомоус меня? Моя. Ну почему? Слушай, основная цель демоута какая? Ограничить доступ игрока к профессии, правил игры, за которую он не знает. Я что сделал? Я это и сделал. Использовал демоут по назначению. Он в любом случае что-то да что нарушил. Можешь? Ты можешь сказать? Почему ну, он ты можешь, каждый ты раз что-то там... Квартиру, а... нигде. Да нигде, заткнись нигде. уже. В смысле? Я-то дожду от тебя, доки. Ты сейчас утверждаешь что-то без доказательств. Тебе, типа, мэр сказал, ты собой предоставь доки, что он тебе это сказал. Он пытается обмануть администратора. Он убивает челика просто так. Он не отыгрывает РП за профессию, он нарушает правила профессии, которые он берет. Почему он должен еще как-то пытаться сейчас на меня там наклеветать? Ты сейчас будешь ждать окончания разборок. Ты же пожаловался. Ну, вот теперь сиди и жди. Смотри. Ему пожаловались на человека с оружием, который ходит в подземке. Он пошел туда в подземку с каким-то гражданским. Ну и я типа вызвался добровольцем. У меня есть лицензия на оружие, если ты видишь над головой. Показывается, есть лицензия, надпись. И у меня есть оружие, на которое эта лицензия распространяется. У меня нет никаких запретов на ношение оружия, на его использование. Ну только там в качестве самообороны и прочего. Я пошел туда, спустился вместе с ними. Снял оружие на предохранитель, точнее, ну, поставил его на предохранитель. Он э, увидел у меня оружие, отбежал быстренько, поставил его вот так, вот на меня наставил дробовик и говорит, типа, уберите оружие, это приказ. Я у него вполне так нормально спрашиваю об основе. Есть какая-то причина которое я должен его убрать. Ну, то, что ты сказал уберите оружие, это должен подкреплять каким-то, там, не знаю, с какой-то причиной, по которой я именно должен его убрать. Я спрашиваю у него несколько раз подряд. Он меня вообще не слушал, понимаешь? Я говорю, причина, чтобы я убрал оружие. Все это время я держал его на предохранителе и вот так вот от него отвернул, чтобы не выстрелить. То есть ПРП никакой угрозы ему не... Не наносится вот. да мне класть ты причину должен как полицейский сказать он мне объяснял это тем то что он может не объяснять причину и просто приказывать то есть окей по, по по твоим словам ты можешь подойти к человеку вон тому на крыше сказать спрыгните с крыши это приказ почему вы должны это сделать я объяснять не буду ну да не обязан конечно ты полицейский ты не обязан говорить причину по которой ты человека хочешь расстрелять он мне объяснял это тем, то, что он, ну, может не говорить причину, а просто когда захочет и все такое. Но, когда э, он начал уже стрелять по мне, я, я просто бегаю со стороны в сторону, чтобы по мне хоть как-то не попали. Он продолжает просто стрелять, он видит то, что я ему угрозы никакой не представляю и продолжает просто стрелять по челику. Да причину назови, причину назови. По которой я должен убирать тогда я закрою ту жало причину говорю назови и когда он говорит то что он не должен называть причину значит он ее не придумал еще вот это можно только так объяснить ты причину еще не придумал ты просто захотел в челиков пострелять ты знал то что я не буду его убирать короче в чем суть он так и не назвал свою причину потому что он не знает объективной причины по которой ну, можно было бы меня заставить убрать оружие в опасном районе о котором я заведомо знал идя на помощь полиции а также я Этому игроку он также отчетливо понимал то что я не буду доставать оружие в ответ на полицейского который направил на меня дробовик потому что это будет фиррп и это будет очень сильно не по правилам вместо этого он решил заняться очень полезным для себя делом а именно отомстить челюку который его понизил убив его обосновав то тем то что он сделал ну, дал приказ который я якобы должен выполнить по рп эти приказы он может не объяснять почему допустим я должен брать оружие. Довольно тупой игрок получается, потому что подставить меня, если он так и хотел сделать, можно было куда более простым способом. Просто-напросто не пускать меня на территорию подземки под угрозой ареста. То есть, непослушание опасной опасная территория, и вы здесь не должны находиться как гражданин. Ну, а если бы я все-таки решился туда пойти, то он бы имел полное право меня арестовать. И это было бы все по правилам. И он бы отомстил мне, и я бы отсидел за свое нарушение. Как итог, сейчас очередной дурачок будет у вас попущен прямо на экранах. Смотрите внимательно. У вас в хоть ты и в сказал, это а что я сказал? А что я сказал? Стой, а, стой, стой ты, что я сказал? А, ты его ты его нажал, Почему я должен молчать, если меня тут какое-то Но... существо сидит и обзывает просто так? Ты давай созови весь состав администрации, еще у каждого у них персонально узнай, может ли он без мэра ходить по городу. Клоун, блять. Только шо правка, что этот придурок, галмаков, идиот. Блять, ты, конечно, что? Что я? что я делаю такого? О чем мне еще делать, пока я жду? А то ты, охереть, каким важным делом и полезным занимаешься, я смотрю. Да, учитывая то, как вы нам тут все рассказали про ситуацию с подземкой, у тебя имеется. Массовое за оскорбление пушинка Джоб и Фритю или же МонРП. Тут одно из двух, потому что перед тем, как расстрелять человека, делают потребительный выстрел в воздух. Это у ментов. А у этого молодого человека приде и оскорбление на разбор. Вот ты в интернете узнал новое слово зашквара, терпихаешь его везде, где только можно, не зная его код лексического значения о чем с тобой можно вообще говорить причем тут зашквар это неправильно это нелепо как то когда человек который закован в броню с пулеметом на спине идет просто при людях спокойно покупает себе квартиру стерп Стоп, он, он за пушинку плей. дом купил он за пушинку себе дом купил да. Ты представляешь это или нет я вам это минут 20 пытаюсь вталдычить а вы этого не понимаете не я только я не я не знал про демот мне харука сказал он за полицейского имеет дом я посмотрел Ну а что он не, не за полицейского дом имеет Имеет право иметь он... дом. Нет, я не, не в том я смысле. Я не понимаю, то что я ж не знаю его точную про. Не Лео, смотри, я указал причину а, правильно. Он за полицейского ты... имеет дом. А что, Пушинка не полицейский, что ли? Или это бандит какой-то? Ну, полицейский. Наверное. Суть демоута правильная. Он за эту профессию купил себе, пошел спокойно дом при людях. Вот он забежал просто, и говорит, это мой теперь дом. Получается ну все, неделя. Ну, Харука, сам смотри, пушинка огромная такая броня, такой. Силач, который охраняет мэра, идет дом покупает. Ну, Никакого, а я вам типа, о чем говорю? Полицейский. А я вам о чем говорил все это время? Он должен быть дома. Он же не в мэрии ночует. Ну, судя по правилам, он ночует нигде, кроме мэрии. Вот, он только в мэрии. Харука. Он на посту в мэрии а где, где ему еще нет, если он хочет, чтобы это нормально с точки зрения РП было, пусть он берет профессию мента идет покупать себе дом без проблем. Но не в броне закованном идти покупать Сидом. Ты вот к риэлтору идешь Когда что-то там покупаешь себе из недвижимости Ты тоже в броню заковываешь или что? Ну, как бы Вот итог нашей разборки Плюс еще меня зажалили но не Запанили, прошу заметить Меня заджали за оскорбление игроков Я уже смирился с этим, потому что Спорить это никак нельзя Меня спровоцировали животные, а я поддался на эту Провокацию, начав их оскорблять В ответ. Не знаю, что еще говорить Администрация хорошо поработала Uh -huh ты дебилов отфильтровала сервер хотя бы даже один человек отлетел но зато какая разборка была он пытался обманывать администрацию он пытался как-то выкрутиться вместе со своим суфлером которого в конечном итоге убрали с разборок чертовой матери он пытался наплести еще какую то херню расспрашивал почти весь состав администраторов насчет того что прав он или нет и в итоге он улетел на одну неделю бана а все из-за чего А из-за странного правила который нарушил если бы он не нарушил пушинку джоб тогда не побежав покупать себе квартиру за пушинку, то вряд ли бы он сейчас стоял тут на разборках, вряд ли бы он пытался обмануть администратора, вряд ли бы он там расспрашивал половину администраторского состава насчет того, что он прав или нет, и вряд ли бы он получил бы бан на неделю. Друзья, на этом у меня все. юзер арбуз заканчивается, думаю собрать на какой-нибудь ролик поскорее материал, смонтировать его и опять вас порадовать новым видосиком. Пока что на этот соберите как можно больше лайков, комментариев, а также подписок на канал, скоро уже 100 тысяч, может быть я сделал какое-нибудь видео в честь этого события, а может быть просто открою Балтику 9. Играл на сервере Classic Life, заходите на мой сервер, вместе со мной поиграйте, присоединяйтесь по айпишнику в описании, а также по ссылке. Ссылки вконтакте, там в группе все новости, обновления, а также просто раздача промокодов на донат.